Драники, блюдо украинской, белорусской кухни, я покажу вам самый простой, базовый рецепт, с ним справится даже начинающая хозяйка. В такие драники вполне можно добавить жареный или сырой лук, также прекрасно сюда подойдут и кусочки бекона. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Подготовьте необходимые ингредиенты. 2. Картофель натрите на терке, посолите, затем отожмите лишнюю жидкость. 3. Добавьте яйцо, посолите. 4. Всыпьте муку и хорошо перемешайте. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. В сковороде разогрейте масло, выкладывайте граники ложкой и обжаривайте с двух сторон. 6. Подавайте драники со сметаной. Приятного аппетита. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Яйцо куриное 1 штука, картофель, 3 штуки, соль, 3 чайных ложки, мюка пшеничное, 2 столовые ложки, масло растительное, 2 столовые ложки, количество порций, 4.